никого, почти никого пройдет пару часов и здесь будет толпа народу уже вот ЖК Рыбная деревню, там почти достроили неплохой комплекс красивый я как-то снимал о нем и там цены были такие однокомнатные квартиры, если я сейчас точно вспомню, около 6 миллионов казалось такие бешеные цены Вчера возил людей по побережью, они хотят переехать в Калининград. И смотрели разные ЖК, от Янтарного до Зеленоградска. Проехали все побережье. Очень им понравилось в Зеленоградске. Здесь один жилой комплекс неплохой. Так что, если, может быть, кому-то нужно найти квартиру около моря, то можете мне написать в Инстаграм или ВКонтакте, я также могу вас покатать и показать, что у нас продается. Я лично квартиры не продаю, но, по крайней мере, я смогу вам найти место, где можно купить квартиру. Потому что вот мы объехали, ну, целый день катались, наверное, все места, ну, такие вот хорошие. На самом деле не так много мест, где вот есть нормальные жилые комплексы, которые, ну, действительно такие хорошие. Есть, которые там стоят, ну, где-нибудь на окраине города, где особо негде погулять. А есть вот где действительно ну, круто, где рядом с морем. И вот, ну, те, конечно, которые находятся на окраине, тоже как бы там дешевле, понятно, что тоже, может, неплохо. Но ну, есть действительно шикарные места, просто вот, действительно круто. Толки высокие, прям все огороженные территории, и действительно, вот море рядом. Вот. О, слышите, часы бьют. Это получается сейчас 6.15. Хотя. Да-да, 6-15 Так вот получается у меня канал называется Жить у моря, а я вам не показываю ничего в моря. Ну, иногда пляжи. Хотя, по идее, нужно показывать жилые комплексы, чтобы человек, который хочет жить у моря. Понимал, где что у нас есть, где у нас строятся хорошие комплексы, где он может купить квартиру. Если вам интересно узнать больше о жилых комплексах около моря, пишите в комментариях. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, с вами был Александр.